Сипная скрыла войска за курганом, войска за курганом, что ж меня сразило, что ж меня, эх что ж меня сразила? Смертная, смертная ты рад. Горячий, конь ты мой буланный, конь ты мой буларный, мой поклон казачий, мой поклон, как мой поклон казачий, передай, передай желанный, передай желанный, пусть она не дужит, пусть она не нужен на заре туман Папа! Что ж меня, ты что ж меня заразил?